Доброго времени, друзья! На связи Макагунова Лена, мастер-тренер первой ступени по методике исцеляющий импульс. Подошел к завершению 2020 год на пороге 2021. А давайте подведем с вами итоги этого непростого, согласитесь, года. Лично у меня год был очень насыщенным. Я успела слетать в несколько стран и также побывать в некоторых уголках нашей необъятной Страны. В этом году я посетила север, посмотрела на олени, а олени посмотрели на меня. Побывала кандидатом в депутаты в городе Новосибирск. Это был очень интересный опыт и неожиданный для меня. Я прошла большое количество обучающих курсов. Мы запустили с Академии Голтиса целых пять марафонов онлайн по выжимке или суставной гимнастике. И на самом деле это были крутые марафоны с крутой обратной связью. За этот год я встретила большое количество невероятных людей с большим сердцем и большой душой. Самое важное на нашем жизненном пути, когда мы приобретаем рядом с собой людей, интересных по духу, близких по духу. Когда разговариваешь на одном языке и живешь в одной вибрации. Это мощно, согласитесь. Это самое ценное, что мы приобретаем в нашей жизни. Опыт и близких нам по духу людей. Друзья, напишите в комментариях ваших три важных дела, которые вы реализовали в этом году для себя. Очень интересно почитать вашу обратную связь.